Меня зовут Ильдар. Я играю на гитаре полтора-два года где-то. Ну, вот, то есть какие-то базовые вещи, в принципе, то я умею играть. А где, где занимались сами или... Сам, сам, сам, сам, сам. Курсы скачивал в интернете. Вот, у меня, в принципе, навыки есть определенные игры на гитаре. А что, прерывались, почему? А, почему? Не, не я не... Вот, это, эти полтора года сейчас идут. А -а -а. Я не прерывался. Понятно. Ага, хорошо, ну показывайте. Так, что-нибудь сыграть, да? Да.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 Да, да, вот. я Вот, такая простенькая мелодия. Всем привет, спасибо, что смотрите мои ролики. Единственное, что я хочу вам сказать, это подписывайтесь. Больше 60% зрителей смотрят меня, будучи неподписанными. Не заставляйте меня звонить в полицию, подписывайся. Уверен, что большинство из вас на каком-то этапе жизни задумывались о том, чтобы начать играть на гитаре. Почему бы это не сделать сейчас? Тем более, когда есть такое приложение, как Тимбро. Открываем приложение, выбираем уровень игры на гитаре и Тимбро сам определит вектор твоего обучения. В приложении очень много разнообразных композиций как для начинающих гитаристов, так уже и для продвинутых. Для примера выберем фингерстайл задача 1. Вот такими маленькими, но уверенными шагами вы постепенно переходите к более сложным композициям. Приложение можно скачать в Google Play и Apple Store абсолютно бесплатно. Ссылка на приложение в описании к видео. Тимбро, скачивай и развивайся. Я больше как, по электрогитарам там. В общем, я к тому тебе говорю, что, наверное, если ты хочешь научиться играть фингерстайлом, то кого-нибудь тебе другого лучше поискать, не буду обманывать, что я тебя смогу научить. А что играешь и что вообще хочешь научиться играть? А вообще нравится стиль фингерстайл. Я чувствую, что чуть-чуть застоялся на месте, Вот и надо как-то вот дальше мне вот двигаться. двигаться. Вот я не знаю, просто мне прошу, нужен человек, который меня просто толкнет, скажем так.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 Ну или там стандартные классические. Ну, и, и так далее, в общем. Я все понял. Я понял. я <смех> Это вообще, на самом деле, сейчас безумно круто, что мы сейчас сыграли. Я, честно говоря, немного в шоке. А, я даже немного сейчас немного жалею о том, что я вообще, <смех> значит, так зациклился на фингристалле, потому что это очень круто. Давай, может, ты мне покажешь, что вот прям у тебя отлично прям получается. Кринь-мелодия прям, которая вообще от зубов у тебя отскакивает. Самая такая вот прям, не знаю, я в час ночи поднять. И мне сыграешь без проблем. Вы вообще чего хотите еще научиться чему вы же в принципе вон как хорошо ну просто дальше какие-то более сложные композиции потому что я чувствую я сейчас уперся в какой-то ну некий в свой так скажем потолок я обычно учу с нуля а у вас уже какой-то опыт есть причем опыт ну, э, ну вы играете где-то ну может быть пару лет нет нет нет нет один год я играю один год ну вот где-то год вот, да а вы могли бы что-нибудь может сыграть быть из сложных боев, каких-нибудь скоростных боев, еще что-нибудь такое. Я... А я... например, вы, если сможете показать? Так, ну, например, бой Цоя тот же, нет? Например, бой Цоя. Не получится сейчас, его надо громко играть. Я, я может, что-то не слышу? вниз вверх вниз вниз вверх <музыка> а просто галопом если это как когда я их не играл, я, я сейчас первый раз это слышу. Да, меня, да, у меня да, вот хорошо. такие, знаете, бои есть сейчас. сейчас. Ты вот прямо сейчас разучиваешь, и она тебе прямо, не знаю, тяжело дается. Тяжело дается? Так. Ага. Так. Fingerstyle не играете, мне просто больше именно фингерстайл вы не играете, да? Ну, это вообще было супер круто, <laughs> на самом деле. Я даже у меня слов, честно говоря, нету. Но я только парочку классических произведений знаю, но они не настолько виртуозные и красивые, как это у вас. Ну это бы самый мучий, вот эти. Я думаю, что сейчас э, по скайпу я э, не услышу всего того, что нужно там. Ну, малозначительные вещи, которые нужно было бы исправить. А мне просто мне просто кажется, что вам, э, ну, как бы моя помощь, ну, она не то чтобы не нужна, а вы э, и так хорошо справляетесь. Поэтому подумайте, я вам могу что-то подсказать, да? Я понял, да. Вещи. Но, в принципе... В принципе, у вас так все хорошо. Да, вы думаете, да? Ну да, поэтому что вам тратить деньги, все это сделать? Хорошо, спасибо вам большое. ну просто действительно как бы, ну то есть мне кажется, тут вы сами и отлично справитесь без меня.